Всем привет, с вами Адилет, и мы рассмотрим компанию Тянши. Как вы видите и знаете, что это лохотрон. Многие могут не поверить, но как показывает практика, вы там просто потеряете деньги. Деньги и время. И вот я зашел в тенскруп, вот какой у них офис. И я вот зашел к ним, они обратно начинают говорить то, что я слышал у них уже давно, уже сто раз слышал и слышу. В этот момент они мне сказали уже такие слова, но уже не спрашивали никакие деньги. И вот... Я не знал в этот момент, что говорить, и я просто так говорил. Ответственность у меня нет, если честно. С клиентами, общаться, а заказы, а вы а Как вы думаете, вы с этим? Да, но можете либо в среду, либо в четверг, за Thank you.